в любой, в любой точке мира а, показать а, и рассказать о нашем фонде и в то же время а, показать, как работает наш маркетинг и получить нового партнера. А для того, чтобы а, зарабатывать а, с, у нас в фонде, конечно, нужно пройти регистрацию. Регистрация у нас довольно-таки довольно -таки простая. Единственное, что а, указывать почту нужно Google. Яндекс на сегодняшний день плохо работает, письма очень долго идут, некоторые даже не приходят. А так как у нас регистрация должна быть подтверждена через вашу почту, поэтому просьба к новым партнерам при регистрации указывать почту Google. Если у вас нет, она регистрируется в течение пяти минут. Как вы видите, я нахожусь в своем кабинете, в разделе «Партнеры». Первое, что это нужно... Конечно, заполнить свой профиль. В профиле указываете свой а, скайп, прописываете свой номер телефона, страничку в а, ВКонтакте. М а, можно вместо скайпа написать, если скайпа нет, можно написать телеграф. Загружаете свой аватар, устанавливаете а, с обязательно свою фотографию. У нас админ не любит, а, когда скрины а, движения команды а, сбрасываются без фотографии. И теперь, ребята, в этом разделе обязательно пропишите свои кошельки. Мы работаем с Perfect Money и Pair кошельком. С Perfect Money и Payer кошелек. Это вывод у нас а, на эти платежные системы. А на подключение у нас подключена касса Pre, где вы можете с любой а, платежной системой, вплоть до а, Звербанка, пополнить а, а, кабинет. Но у нас есть наша фишка, это, конечно, внутренний перевод. мы Очень облегчает работу команд, это наша внутрянка. У нас миллионы выводятся через внутрянку. Но на сегодняшний день вот у нас в фонде 175 рабочих, 175 тысяч рабочих кабинетов, которые работают, и выплачено уже более 28 миллионов рублей. Выплачивается не только через платежные системы, но и миллионы выводятся внутрянкой. Но... На сегодняшний день у нас в нашем фонде 12 маркетинг-планов это 12 площадок с уникальными маркетингами. каждая площадка имеет свой маркетинг. есть такая площадка vip-зоны. Ход на эту площадку составляет 10 тысяч. И за один круг с малым уже количеством а, партнеров а, здесь нет привязки к первому столу. Старт своего бизнеса можно делать с любого стола. Вы зарабатываете 60 тысяч. Есть такие две площадки. Crazy Маркет Мини и площадка Crazy Маркет. Вот вип-зона и Кризи Маркет, они сделаны за кольцовкой. На вип-зоне вы идет с состава выплат, идет с каждой выплаты, идет клон, летит ваш за 8000 на площадку на третий стол на Crazy маркет Это огромная помощь именно, и наши партнеры получают, работая на одной из этих площадок, можно получать двойной доход. А вот Crazy Market Мини, это сделана площадка в помощь. Помощь э, партнерам, которые нет возможности таких денег, зайти, например, на площадку ВИП-зоны, на, на, на площадку Crazy Маркет, где вход 2000 а зарабатываете вы за один круг 48 тысяч, а вы можете на этой площадке войти даже со 100 рублей, а, заработать здесь 2000 тысячи, за один круг, а второй круг опять 2000, вы можете здесь накопить на этой площадке, это накопительная площадка, здесь вы только получаете на баланс по 50 рублей на 4 уровня а в глубину реферальное вознаграждение, а по 500 рублей идет на резервный баланс, поэтому эта площадка накопительная, вы можете накопить и купить себе клона или же новую площадку я не буду уже больше, ребята, открывать двери. Все, дальше, дальше у нас идут три жилищные программы. Это Жилпро Меди и Жилпро Мини и Жилпро Макси. Вход на можно входить с 500 рублей. Здесь есть на всех трех площадках закольцовка. На, с 500 рублей вы можете заработать на квартиру, можно с пяти тысяч, можно из с 50 тысяч заработать более 7 миллионов рублей, почти 8 миллионов за один круг. Ребята, это очень хорошие площадки где вы можете работать только на этих площадках и обеспечить полностью всю свою семью, именно жилплощадью. Есть такие две автопрограммы. Это а, автопрограмма Energy Mini, где можно с 500 рублей а за один круг вы можете сделать а, 39 750 рублей. А вот автопрограмма Energy здесь вы зарабатываете 2 миллиона 400 тысяч за один круг. Есть такие площадки как World money мы стартовали с этой площадкой здесь вход с одной тысячи и за один круг вы зарабатываете 109 тысяч и плюс 89 тысяч у вас идет на баланс а за 20 тысяч вы закольцовка есть, ваш клон вылетает на площадку Golden Ring за 20 тысяч, где вы с каждого партнера будете иметь по 100 тысяч на баланс для вывода. С каждого клона, с каждого реинвестного места, с всех, кто приходит на стол выплат, по 100 тысяч на баланс для вывода. Итак, есть еще такая площадка Pd, Здесь входить можно. Со 100 рублей за один круг, она очень маленькая, можно заработать 3 800. Есть и за закольцовка сделана на World Money. Вы будете, если работать на площадке PD, как у меня есть одна команда, работает очень активно, и активно они продвигаются по площадке World Money. Есть такая площадка Golden Ring Mini. Это в помощь сделана для Golden Ring. Не у всех партнеров есть 20 тысяч на вход на эту площадку. Поэтому можно заходить с Golden Ring Mini, с удвоителя э, 2000 и можно сразу же становиться в первый блок за 4000. Здесь всего лишь два рабочих стола. И вы выходите на Golden Ring Mini. Если вы будете работать только на этой площадке, вы будете активно продвигаться и на Golden Ring. А здесь вы постоянно будете получать по 14 тысяч. Ну, и теперь давайте я перейду на слайды. И мы сегодня будем разбирать именно площадку World Money и площадку ПД. Итак, площадка ПД. Здесь. Всего 4 рабочих стола, и пятый стол – это выплаты. Чем она мне нравится, эта площадка? Что здесь нет привязки к первому столу. Здесь старт своего бизнеса можно делать с любого стола. Можно входить со 100 рублей, можно входить из 200, можно входить из 400, но в основном входят это с четвертого стола, на 800 рублей. Эти столы, они вам не нужны, ребята. Чтобы их проходить, здесь нужно довольно-таки хорошее количество партнеров. А чтобы сократить количество приглашенных партнеров, всегда нужно выбирать стол ближе к столу выплат. Итак, первые два партнера вам дают, что переход на стол выплат за 1600 рублей. Следующие два партнера, ну пусть это будет э, э, третий и четвертый партнер, да, вы получаете 1600. 600 рублей идет на баланс, на вывод, а за 1000 рублей активируется первый стол на площадке World Money. Как я уже говорила, что есть закольцовка. Следующий Четвертый, вернее, первый, третий, четвертый, это пятый и шестой партнер. Вы получаете 1600 на баланс для вывода. Седьмой, восьмой партнер. Вы опять получаете 1600 на баланс для вывода. Итак, сколько у вас 8 партнеров вы пригласили? Это вы идете 2 на 2 каждый приглашает по два партнера на слайде это так расписано 8 партнеров и вы заработали 3 800 если каждый пригласит по два партнера каждый заработал 3 800 вы можете дальше продолжать работать активно и активно продвигаться по площадке World Money. Вот такая вот есть маленькая площадка, где можно заработать на вход на другую, другую площадку. Итак, нет, мы площадка World Money. С этой площадки мы стартовали, я ее очень люблю, она очень хороший приносит доход, и по сей день я работаю э, тоже вместе с твоими командами на этой площадке. А вход на эту площадку составляет 1000 рублей первый стол, второй стол это 2000, третий стол 6000, четвертый стоит 5000, пятый стол десять тысяч, и шестой стол это тридцать э, тысяч. Переход у нас с первого и втором столе у нас с двух партнеров идет переход на следующий стол, а во всех остальных с трех партнеров. Итак, начнем с того, что вы активировали первый стол за тысячу рублей. Первые два партнера вам дают переход куда? Вам, да, конечно, дают переход во второй стол. Третий партнер приходит, 1000 рублей вам возвращается, а ваши затраченные вам на баланс для вывода. Сюда должны прийти три партнера ваших. Это накопительный стол, который здесь накапливается 6000 на покупку третьего стола. А третий стол полностью без выплаты. Итак, Первый партнер закрывает свой второй стол и приходит становится на это место. И получается, что 3000 у вас делится. За 2000 идет реинвест второго стола и за 1000 рублей идет реинвест первого стола. И 3000 вам на баланс для вывода. А второй партнер, когда закрыл свой второй стол и приходит становится на это место, вам 6000 на баланс для вывода. Третий партнер вам дает переход за 5000 тысяч на четвертый стол, и плюс тысячи рублей идет у вас на баланс для вывода. <связать> Итак, вы всего прошли 3 стола, а вы заработали уже 11 тысяч. Ребята, посчитайте. Я всегда говорю, что вот заработали в своем команде партнером, заработали здесь 11 тысяч, ребят, докупите вы сразу за 5 тысяч, чтобы у вас уже, когда закрывается, последний партнер становится, и вы переходите сюда на этот, на четвертый стол, то у вас уже вы своим клоном можете стать и закрыть это место, а не ждать, когда у первого партнера закроется этот третий стол Итак, сюда приходит первый и второй партнер, и у вас идет переход за 10 тысяч в пятый стол. Третий партнер приходит, вам 5 тысяч на баланс для вывода. Здесь накопительный стол, он накапливает 30 тысяч на покупку шестого стола. Первый партнер, как только пришел и стал вам 10 тысяч на баланс для вывода, 20. 000 идет активация площадки Golden Ring. А второй партнер и третий партнер вам дают на баланс по 30 тысяч. На этом слайде расчет сделан 3 на 3. Если каждый партнер приглашает по 3 партнера, каждый пригласил по 3 партнера, пришел сам, приди, приведи с собой 3 друга. Поэтому, ребята, и... Отсюда будут вылетать, вы вышли, выскочили на Golden Ring, а за вами будут идти на Golden Ring. Это партнеры первой линии, это партнеры второй линии, это партнеры третьей линии. Они все будут идти туда. И вы будете активно работать на этой площадке. И плюс активно будете продвигаться по Golden Ring. А там уже совершенно другие заработки. Ну и давайте посмотрим, какой же заработок будет у вас на Golden Ring. Этот, эту площадку за 20 тысяч можно купить отдельно. Можно сложиться вдвоем и купи, по 10 тысяч купить один кабинет и работать по одной реферальной ссылке. Это только все по желанию. Итак, вы вышли с площадки World Money. Вышли на эту площадку Golden Ring. А сюда идут ваши партнеры. А первые, под первого выставляете бронь второму. А вот это место всегда в этих трех столах. Это реинвестная. Реинвест именно по броне спонсора. Вы, звоните, прежде чем поставить второго партнера, звоните своему спонсору, и спонсор выставляет вам реинвест. И вы своим на реинвестор закрываете одно свое плечо. А по второго поставили бронь и выставили третий партнер стал по вашей броне. У нас бизнес полностью управляемый. Куда выставите бронь, туда станет ваш партнер, станет ваши клоны и клоны ваших партнеров. Итак, а вот у первого будет это реинвестное место. И вы ему выставляете со своего кабинета, первому партнеру, и 20 тысяч у вас на баланс для вывода. А четвертый партнер и пятый партнер вам вообще дают двойную выгоду. Вы переход во второй блок за 20 тысяч и плюс закрывает ваше реинвестное место. Итак, отсюда двигаются все шаг за шагом вместе за вами. Первый это может быть ваш реинвест пришел сюда. Это реинвест может быть ваших партнеров или ваш партнер пришел, но бронь вы выставляете под первого партнера, а под второго поставили, реинвестное место выставляет ваш спонсор, а под второго поставили третьего, у первого будет реинвестное место, и вы опять получили 20 тысяч на баланс для вывода. А вот еще я хочу вам сказать, вот здесь одна фишка, чтобы получить еще 20 тысяч с этого же стола, вы просто под четвертого выставляете бронь и ставите шестого партнера. А у четвертого будет реинвестное место. И вы опять получите 20 тысяч на баланс для вывода. Итак, 40 тысяч с одного стола. Здесь то же самое. Четвертый и пятый вам дают 20 тысяч приплюсовываться с реинвеста первого и плюс 40. И 40 это 80 и 20. За 100 тысяч у вас активируется полностью стол выплат. Это два рабочих стола, а это полностью ваша зарплата, ребята. А вот под 4 вы выставляете брони поставили 6, а у 4 будет реинвестное место. И вы опять получаете 20 тысяч на баланс для вывода. Здесь самое главное... Правильно расставить партнеру. Если вы правильно расставите партнеру, то они у вас будут стоять как пасхальные яички. Все будет четко работать без И сюда вот на стол выплат приходит ваш первый партнер или реинвест ваш или реинвест вашего партнера. Здесь может быть прийти и пятый, и четвертый, и шестой. Здесь есть обгоны. Поэтому, ребят, здесь не надо спешить, самое главное, чтобы правильно расставить партнеров. Итак, первый пришел, второй, третьему выставили бронь, у первого будет реинвестное место. И вы получили 80 тысяч на баланс для вывода. А 20 тысяч делится, 10 клонов летят на площадку World Money. Один клон летит за 5 тысяч на четвертый стол на площадку World Money. 50 клонов летят на площадку ПД. Это просто денежный рай. Здесь закрыл реинвест ваш, закрыл ваше плечо. А вот сюда четвертый пришел, получили 100 тысяч на баланс для вывода. Пятый пришел, 100 тысяч на баланс для вывода. Выставили бронь шестому, четвертого реинвеста, и опять 100 тысяч получили. И вы будете постоянно получать здесь по 100 Тысяч. Здесь даже переливы летят, перелив прилетел, в 100 тысяч на баланс для вывода. Можно зайти на мой YouTube-канал и посмотреть даже ролик. А по поводу перелива за, на 100 тысяч рублей.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 И он будет 80% своего времени уделять вам. А в бизнесе, в сетевом маркетинге зарабатывают только общаясь с людьми. Нет общения и нет бизнеса. В дальнейшем вы будете общаться с вашими партнерами и с вашей командой, уже как наставник и человек с опытом. Вариантов общения много. Это скайп, и телефоны, и ватсапы, и чаты, и вебинары, и созвоны. Еще вам нужны страницы в социальных сетях. Это обязательно, ребята. Приглашайте друзей. Расширяйте контакты. Когда вы общаетесь в интернете, пишите посты, снимайте видео.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 Общайтесь в социальных сетях не только со своими партнерами, но и с другими сетевиками. Я, например, люблю с ними общаться. Они люди открытые, делятся опытом, легко идут на контакт. Учитесь у них общаться. Посмотрите, как они легко это делают. Я, Честное слово, я очень люблю общаться с ними. Общаясь, стройте бизнес, дружите, читайте книги и развивайтесь. Успех в бизнесе и в личной жизни на 85% зависит от умения эффективно общаться с окружающим. Успех настоит того, чтобы начать работать над собой. Я что хочу сказать, сетевой маркетинг – успешный бизнес, поэтому он строится на доверии, общении и помощи другим людям. Ну, и успех имеет свои правила, конечно. Хочешь зарабатывать в проекте – Делай каждый день что-нибудь для этого. Есть цель, есть план, есть ежедневные задачи. Надейся на себя и работай сам. Результаты труда надо смотреть вперед от 30 до 90 дней, но никак не через неделю. Но если добился результата за короткий срок, то ты просто супер, значит ты все сможешь. Учитесь приглашать. Приглашения нужны везде. Это навык нужно отрабатывать на практике. Не проект плохой, а это твои недоработки. Маркетинг всегда прибыльный и даст плоды всегда, если вложишь в него не только деньги, но и любовь, свое время, свои желания. Люди как птицы. У каждого своя высота, скорость полета. Воробьи летают с воробьями, голуби с голубями, лебеди с лебедями, лебеди, э, орлы с орлами. Если орел возьмет с собой в полет голубя, последнему придется лететь не на привычной ему высоте, не со собственной ему скоростью. Рано или поздно каждый вернется к своей траектории. Поэтому не ждите никого. Летите на своей высоте со своими, своим, как сказал один очень хороший человек, от нас не уходят, от нас отстают. К нам не возвращается, нас догоняют. Слабых людей нет. Мы все сильны от природы. Нас делают слабыми наши мысли. Ну и на этом я, наверное, с вами попрощаюсь. Остановлю запись. И давайте, наверное, разберемся.